Я приветствую вас на своем канале. Сегодня делая серфинг на FawcetPay я наткнулась вот на такой э сайт. Я бы хотела сказать, что это кран. Здесь на написано, что э свободная криптовалюта без лимита. И я решила его попробовать. Получилось, что он платит. Значит, здесь надо зарегистрироваться. Вот сюда сначала зайти. З э э обратите внимание, здесь написано, что принимают только Gmail. А адрес Им написано. Ну, значит, сюда вставляете Gmail адрес. Здесь ваш пароль. Здесь еще раз пароль. А потом сюда капчу. Нажимаете я не робот и Сингап. Все. Письмо на почту не приходит. Так как я уже здесь зарегистрирована. Сейчас я сделаю назад. То я буду заходить в свой аккаунт, и мы будем разбираться, что здесь и как. Заходим по имейлу и паролю. Ну и, естественно что они набрали трактора трактор и заходим у меня вот здесь уже набрано и я уже отсюда выводила тоже покажу вам как, как правило вот здесь выскакивает реклама и вот здесь вот маленький крестик этого рекламы можно убрать на чем здесь зарабатывать но ну, прежде всего фаус откладывается Заходим сюда. Итак, э, здесь надо пройти вот эту капчу, а потом выбрать рисунок. Значит, 6, 6, 8, 1 и plane это самолет. Сюда нажали, сюда на, на большую строчку. Написано good job, и вот я набрала столько коинов. Убираю, и обратите внимание, таймер всего лишь одна минута. То есть через минуту, ну чуть побольше, вы можете опять набрать себе коины. Далее. Вот опять опять реклама, я ее убираю. Это я говорю, на чем я здесь работаю. Теперь по Сурф. Surf, но у меня уже пошло по 5 секунд и, и значение меньше, а есть и по 30 секунд, из значения значение ну, в 3 раза больше. Как, как мы здесь работаем? Мы нажимаем вот сюда, визит, вверху появляется таймер, вот он. И надо выбрать здесь капчу, здесь ничего не трогайте, вот здесь вот, здесь просто надо прочитать. Здесь написано Car. Car – это машина. Теперь закрываем то, что нам рекламировали. А, это была просто реклама. Значит, закрываем вот это. И вот оно, пожалуйста, что выполнено и заплачено. И так можно их пройти все. Все. Как видите, по 5 секунд. Но при вас я не буду это делать, это вы сделаете сами. Теперь опять закрываем. И я еще Вот есть Windows ПТС. Сейчас попробуем, ну как-то... Я разницу между... 15 секунд... 5 секунд давайте. Я разницу между... тем вариантом, который только что был. Не увидела. И опять мы выбираем... Кей, okay, это ключ. Написано Just a moment. Ага, это была реклама. Убираем рекламу. И опять нам сказали, что хорошая работа. Прекрасно. еще заработали. Ну и я еще зарабатываю на шотлинках. Дело в том, что я умею делать шотлинки. И советую вам научиться их делать. Шотлинк. Здесь, как видите, я уже сделала. Не знаю, насколько быстро получится вот это вот. Но я не буду вам показывать. Кто умеет, тот сделает. Теперь, на данный момент у меня вот столько coins. Вот тут вот, вот, непонятные какие-то э, суммы. Я даже... В общем, много. Теперь делаем withdraw. Как делать здесь withdraw? То есть вывод. Вы вот сюда вставляете свой Gmail, который на пейс вы... На FaucetPace вы регистрировались. Вот. Вот у меня FawcettPay, и когда я на него зарегистрировалась, я ставила вот этот вот имейл. И сюда вы тоже ставите этот же имейл. Надеюсь, я вам поняла бы, объяснила понятно. И вот здесь вот теперь я выбираю, куда я хочу вывести. Посмотрите, здесь FawcettPay, FawcettPay, Здесь Coinbase, Coinbase, Falsupay, и тут я не знаю куда, тут я это не выберу. Я буду выбирать лайткоин. По идее, я должна получить 1813 лайткоинов. Ну, давайте попробуем. Или можете выбрать 7 сатоши биткоина. Так, сто процентов нажала. Здесь все заполнено. Это заполняется самостоятельно или можете сами поставить другую сумму. И withdraw. написано, что вывели. Будем проверять. Окей. Заходим на фауссуп пять. ой, это немножко не то, ну хорошо заходим на дашборд и идем вниз вот, как видите, я первый раз ради пробы попробовала и мне вывели 437 лайт Light сатоши Lightcoin сатоши второй раз я набрала немножко больше потому что я стала делать шотлинки и, и вывела тоже. Но опять-таки это не предел, вы видели, что там еще больше есть возможностей. Как видите, можно сделать несколько выводов за один день. А вот теперь мне бы найти реферальную программу. То есть реферальную ссылочку. Это интересно, где она у меня Сейчас я зайду в дарьборд Может быть здесь Есть телеграмм саппорт Вот, реферальная ссылка То есть в Дальборде. Кому, ребята, понравилось Понравился кран, то пожалуйста пользуйтесь. Ссылочка будет под видео. На этом все. ну нет, не все. Сейчас я выйду. Мне всегда нравится, что была бы главная страница вот, вот такая, чтобы она в самое начало было. На этом все. Как всегда я вам желаю крепкого здоровья. И больших успехов!